Дорогие друзья, мы приветствуем вас на передаче «Еврейская кухня». Как обычно, на кухне между двумя евреями происходят некие разговоры. И сегодня у нас есть интересная тема и интересный гость, которого я немножко позже представлю. Тема такая, которая не очень не очень имеет широкую широкую известность, но, на мой взгляд, она очень важная. Так я вам представляю нашего дорогого друга и гостя Анатолия Эма. Мое почтение. Здрасте, Толя, который не случайно и не проездом в нашем городе и в нашей передаче. Я хочу положить основания нашей, так сказать, интеллектуальной духовной беседы, зачитав одно местописание. Так как это еврейская кухня, мы говорим о тех событиях, которые происходили в еврейском обществе или происходят. 11 глава книга Римляна. С 11 стиха написано, и так спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Речь, естественно, идет о еврейском народе. Никак, но их падение спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их и богатство миру, и оскудение их богатство язычникам, то тем более полнота их. На мой взгляд, я вижу здесь, в этом месте Писания, э, такую мысль, что спасение еврейского народа, полнота их, спасение, принятие Мессии, это будет благословение для всего мира. Я знаю, что ты э, интересуешься одной интересной темой. Э, в частности о еврейском пробуждении 18-20 века. Потому что многие сегодня имеют такое, такое понимание, что мессианское движение, мессианские общины, и вот все, что с этим связано, это достаточно новое, вот там, а, вот, может быть, 90-х кто-то годов думает, когда вот пришло Евангелие сюда, на эту землю. Какие вот у тебя есть... Какая информация и какие у тебя есть мысли по этому поводу? Насколько это действительно так, что было мессианское пробуждение среди евреев в 18-20 век? Вот какие причины вообще легли вот в основу этого? Что ты можешь об этом сказать? Спасибо поделись, за поделись очень грамотный вопрос. Спасибо за очень грамотный вопрос. Первое, что я хочу сказать, действительно существует ошибочное мнение, и об этом даже пишутся статьи, и те, кто интересуется вопросом мессианского движения, как сегодня многие верующие реагируют на... То, что мы существуем, у нас есть общины, да. э, независимые, э, какие-то определенные формы поклонения, которые отличаются от других церковных форм. Они говорят, вот мессианское движение появилось там 20, 30, 40 лет тому назад. Но это ошибка. Это не так. Это ошибка, потому что еврейское пробуждение к принятию Ешо. Принятие Иисуса, если кому-то легче так услышать, существовало 200 лет тому назад и более чем 200 лет тому назад. Но мы сегодня будем ну говорить... Ну хотя бы давай поговорим... Да, мы будем говорить сегодня о еврейском пробуждении к принятию Ишуа, к Иисуса, как к Мессии, мы будем говорить вот эти 200 лет. 18, 19, 20 Что век. послужило? Вот какие да. причины легли в основу этого события? Э -э тема меня это интересует э очень давно, более 25 лет. Тому назад я впервые начал об этом интересоваться, потому что я был единственный еврей, который уверовал в своей церкви, я хотел понять, есть ли еще евреи, есть ли какие-то еще э, общества евреев, которые верят в Иешуа иисуса, или так как верили. верю я, да, или верили, да, или верили и я нашел тогда две книги это 94 95 год да. одна книга это рихард и сабина вумбранд это румынские евреи пастора литеранской церкви которые служили в еврейском ключе служили своему народу она называется христос на еврейской улице uh -huh. я всем дорогим нашим телезрителям советую прочитать эту книгу вы просто скушаете этот материал о том как бог двигался сто лет тому назад через этих замечательных служителей рихарда и сабина вумбранд христос на еврейской улице и вторая книга это биографическая книга Веры Кушнир о своем дедушке его звали Леон Розенберг он был инициатор и основатель целого апостольского мессианского еврейского церковного движения человек который вдохновил десятки евреев стать пастырами и открыть общины книга называется жизнь лишь одна и на этом мои познания в принципе закончились еще была книга 12 раввинов находит мессию угу. я несколько раз прочел каждую из этих книг и я получил ответы и удовлетворение что, что я не оказывается и да. уверовавшие в Иешуа, они были, были такие они такие были да Какие были факторы, почему в 18-19-20 веке началось вот это движение? Что-то же происходило. Прежде всего, те, кто знаком с историей Европы, Европа начала кипеть, если так можно сказать. Начали происходить различные передвижения, не только в еврейском обществе, но и в европейском обществе. Революции. Французская Французская революция. Отступление людей от Бога. Свобода, равенство, братство. Братство, да, но по сарам. кстати, очень положительно сыграла положительную роль на еврейское общество. Да? Совершенно Санимской правильно, и да. И, ну, не только положительное. Положительно. Мы это, положительно. все не обхватим. Э э это, это понятно, Мы да, все не обхватим этой в этой передаче. Э -э Европа начала кипеть, так. все кипело, живопись кип кипела, литература кипела, свобода мысли, люди приходили к Богу сотнями и тысячами, люди отступали от Бога десятками тысяч, появились различные теории, Европа кипела, и разумеется еврейское общество не осталось незатронутым. И у евреев началась хаскала или аскала, как еще принято говорить в еврейском обществе. Что такое хаскала? Такое вроде бы загадочное слово, непонятное для многих людей. Ну, дословно можно перевести так, это свободомыслие или, если так можно сказать, логическое мышление, то есть переосмысление того, в чем находилось еврейское, еврейское общество. да. 에, можно еще сказать, это эпоха здравого смысла для евреев. Например, э, мы прекрасно знаем, что появилось тогда, 200-250 лет назад, такое течение, которое сегодня заполонило весь мир под названием хасидизм. Да? Хасидизма не было. Это как часть иудаизма, которая появилась 200-250 лет назад, это все тоже в результате Хаскалы. Здравомыслие, свобода мыслия. Раньше считалось, что только знатоки еврейских писаний могли сидеть и толковать Тору и могли объяснять всем другим простолюдинам, как все это действует, как эти законы надо исполнять. А тут появились люди которые назвали себя хасидами, да, или это переводится на русский язык, благочестивыми, праведными, и сказали, все могут соприкоснуться с Торой, не надо быть ученым мужем, чтобы э, прорваться к Богу, просто там пой, славь, радуйся, его, радуйся и Бог тебя Служи. посетит, и Тора тебе откроется. Это был нонсенс. Ортодоксальный иудаизм, так называемые литваки, они отодвинули от себя, отторгали, это. отторгали хасидов. Литваки писали, настоящий ортодоксальный еврей не будет ходить с хасидом рядом, ближе, чем на пять локтей. Там массу, массу, массу чего происходило. Хаскала подействовала на еврейское общество. Появились евреи-атеисты, общины евреев-атеистов появились, которые говорили, традиции соблюдаем, Бог нам не нужен. И с Хасхалой, вот с этим свободомыслям, с, с эпохой здравого смысла появились евреи-христиане, или как сегодня принято называть, мессианские евреи. Так, так вот, э, Хаскала была э, одной из причин. Какие были еще причины? Что легло в основу вот этого... Еврейского пробуждения этого времени. Спасибо, что ты меня возвращаешься к теме. чтобы я не улетал в еврейский космос. Я хочу сказать: что еще хочу сказать о хаскале: что основатель этой хаскалы пламенные речи, которые раскололи еврейское общество, произнес некий человек под именем Моисей Мендельсон. У тебя какие ассоциации с этой фамилией? Со свадебным марш. Совершенно что? правильно. Это был дедушка Феликса Мендельсона, который написал гимн, марш, под который мы женились и выходили замуж. Па-ба-ба-бам, па бабам -ба паба-бабам, па ба бам па Это Феликс Мендельсон. А Моисей Мендельсон был основатель Хаскалы, считается отцом Хаскалы. Вот, еще факторы. Хаскала не единственный фактор, совершенно правильно. Поскольку э, евреи стали сближаться с... Гоями с, с нееврейским миром другими. с другими народами они увидели то, что они не ожидали увидеть они Кстати, увидели «Гой» это не не просто какое-то оскорбительное это вообще не оскорбительное а, слово а, а Гоим это народ да, другие народы то слово, более -то... того что в тонахе используется слово гаим даже по отношению да, к евреям к что народ есть. это не оскорбительное слово да. хорошо евреи стали сближаться с неевреями и так произошло, что многие ученые евреи, раввины, стали сближаться с неевреями и увидели, что есть много предубеждений, а по факту многие неевреи относятся с большим уважением к евреям. Хотя, конечно, было разное время, мы сейчас не, да, будем, мы не будем об этом говорить. Касаться. Они увидели, что евреи, евреи, увидели, что неевреи признают Тору. Об этом многие не знали, многие раввины об этом не знали. Они не увидели... евреи, верующие. Верующие, да, в Ишуа, христиане, да, мы их Христиан. называем. Они признают Тору, они признают еврейские традиции, они уважительно относятся к еврейским толкованиям и преданиям. И это очень сильно заинтересовало. Я э, читал когда-то об одном раввине, э, звали его Исаак Лихтенштейн. Он уверовал в 19-м столетии. Mm -hmm. Он сказал так, он взял Новый Завет на идыши, Новый Завет в 19-м столетии был переведен уже на идыш, на основной язык европейских евреев. Mm -hmm. «Когда я взял Новый Завет, завет — пишет Исаак Лихтенштейн, — я ожидался прикоснуться с шипами и поранить себе руки но вместо да, этого потому что новый завет ассоциировался да это было предубеждение с проклятиями, с совершенно правильно с... да что это не еврейская книга я думал что я пораню себе руки но я в своих руках держал прекрасную розу исак лихтенштейн образованный шаровин увидел что что новый завет это еврейская книга и это так Новый Завет — это еврейская книга. 95% Нового Завета написали евреи, только «Деяния апостолов» и «Евангелие от Луки» написал не еврей. И он был не один. И он был не один. Совершенно правильно. Были еще? Спасибо, что ты направляешь да. меня. Ты видишь, как я разошелся, и ты меня направляешь. Спасибо тебе. Были... Спокойно, спокойные спокойно. Да, да, да. Спасибо. Был еще такой раввин Хаим Полок, который... Но я не могу... И он говорил, я верю в Бога Израиля, я почитаю Бога Израилева, но я не могу духовно существовать без своего мессии Иешуа. Для христиан он был очень странный, для евреев он тоже был чем-то непонятным. И он курсировал между этих двух миров, и он добился большого успеха в служении, приводя многих сынов Израиля к познанию Иешуа. Был такой известный человек, это 19-е столетие, стык 20-го столетия, Иосиф Рабинович, да, это Кишиневский Равин, Тоже который, известная, фамилия. известная фамилия, которая, ну, не только анекдотическая, да, а да. в мессианских кругах известная фамилия, который был Одним из отцов-основателей еврейского мессианского движения был такой Герш Гершензон. Это тот человек, который впервые за много лет до того, как Йосиф Рабинович уверовал, подарил ему новый завет на Идыши Он уже тогда веровал в Ешуа. Это середина 19 столетия. Это был уникальный человек. Он был хасид, последователь э, раввина из Ляда, известного раввина из, из местечка Ляд. И он... По несколько лет жил в каждом местечке и проповедовал еврейской общине Йешуа миссии Был такой раввин Хайм Гурланд, который пригласил Леона Розенберга, мы позже о нем скажем об этом человеке, познать э, еврейскую работу и начать еврейскую работу в городе Одесса, откуда началось большое пробуждение на царскую Россию и на Польшу. Есть такая книга "Двенадцать раввин, раввинов находит мессию. Найдите ее, прочтите ее. Найдите в интернете. Это уникальная книга." И Эти люди, они были пионеры этой работы. Еврейской работы. Еврейской работы, их было много. Всех не перечислить. Это сотни имен. Сотни имен. И есть, насколько я знаю, архивные данные. Совершенно все это, правильно. Все, все Оксфордская библиотека хранит, все хранит килограммы архивной, архивных данных. Национальная библиотека в Иерусалиме хранит множество мессианской, множество мессианской литературы. Это очень интересно. Я имею очень и, многие и, копии. И, и было много, много миссий, много служений, которые тоже понимали, начали понимать Библию, видя вот, роль еврейского народа в настоящем и в будущем, не только в прошлом. Совершенно правильно. Ты вот, знаешь, с тобой очень легко говорить, потому что ты задаешь вопрос, так. и можно с этого вопроса вытаскивать ответ. Действительно были люди, которые увидели Библию как еврейскую книгу. И может быть кто-то подумает, а это были евреи, они как бы тянули одеяло Я на себя. Нет, это все были не евреи, это были христиане, обычные христиане. Англиканская церковь Англии подключилась к этой работе и стояла в истоках основания этой работы. Э, лютеранская церковь Германии, различные датские миссии, норвежские миссии. Вот в эти 200 лет они были подключены к этому откровению служить еврейскому народу Евангелия, молиться и проповедовать Евангелие еврейскому народу. А началось все с того, как ты сказал, мужи Божьи, известные мужи Божьи начали читать Библию и увидели, например, такая семья Вилькинсон, и увидели, что эта книга имеет еврейские корни, и они пришли к тому, что надо возвращаться к служению еврейскому народу, потому что этот вкус служения евреям был утерян. По местам происходили какие-то пробуждения в 15 и в 16 веке, не будем об этом говорить. Но вкус служения, угу. донесения Ев Евангелия евреям от христианских церквей был утерян. Например, Чарльз Спержин, известный проповедник, британский да, проповедник. Да, очень известный служитель. Сотни книг написано им. У него была громадная церковь в Лондоне. Он говорил, обращаясь к семье Вилькинсон, что «пусть Бог даст вам на Ниве с евреями такое ускорение», какое он сам предпринимает для спасения э, к евреям. Идите с Богом в, одну, ну, в один шаг, в один след, другими словами. Да, ускоряйтесь также по благодати Божьей, как, как будто сам Бог ускоряется вместе с вами. Он благословлял. Апостол Китая, это известный служитель, известный проповедник Хадсон Тейлор. Сейчас мы знаем, в Китае там 60 миллионов протестантов только. Но до этого был человек, который поехал Сыграло в Китай. огромную роль. Это апостол. Он поднял сотни служителей и пасторов по всему Китаю. У него тоже было вот, мессианское... Видение. У него было, во-первых, он проповедовал китайцам. Он говорил, во-первых, Евангелие принадлежит евреям. Библия — это еврейское писание. И он благословлял эту работу. Был такой э -э служитель, равин опять-таки, Леопольд Коэн, который основал известнейшую миссию, которой 140 лет уже. Чаузен uh -huh. People, избранный народ. И он посылал ему каждый год 1 января внушительную сумму пожертвований да, и на чеке писал во первых, во -первых герои, иудеи да. да он горел спасением евреев как он мог хотя проповедовал он язычникам угу. это уникальные люди это множество столпов веры э церквей которые миссии, миссии которые до да, распростран... э британское общество распространения евангелия это то общество которое напечатало за эти 200 лет миллион копий на идыше и на русском языке новых заветов она благословляла еврейский народ. То есть служение этих людей повлияло на то, что вот те пионеры в еврейской работе, уже евреи, да, да, они как да, бы начали да. появляться, их становилось все, все больше, больше и больше. И больше. Совершенно Хорошо, правильно. а скажи, вот в чем состояла вот, э, работа всех этих служений, людей, вот, о которых мы говорим? Какие формы донесения они использовали? как проводили свои собрания, какие методы использовали для общения с евреями. Это было, это было служение на идыш или на других языках. Вот как это все выглядело? Интересный момент, что э, кроме желания, кроме откровения Библии, да, что вот надо служить евреям, люди начали сразу активизироваться в коллектив, в кружки, в группы. Как это сделать? Они, они начали мониторить, как лучше принести Евангелие евреям. Например, Вилькинсон, он по дороге из офиса домой проходил специально через еврейский квартал, брал трактаты на английском языке и раздавал несколько месяцев эти трактаты евреям. И за несколько месяцев он приобрел 60 человек, с которыми он уже беседовал о Писания и открывал через писание мессианство иисуса например в 1800 году в лондоне было создано общество которое называлось Сыны авраама его возглавлял и возглавлял еврей это 219 лет тому назад звали его иосиф леви или он еще был известен под фамилией фрей и вот это общество сыны авраама занималось благовестием среди еврейского народа также был такой создан еврейско-христианский молитвенный союз, он насчитывал 600 человек, они собирались в разных странах территориально и молились за пробуждение евреев и за пробуждение христиан, чтобы христиане, чтобы у них упала пелена по отношению к евреям, и они начали благовествовать, служить и обращаться с евреями, как с народом Божьим избранным. А у евреев спала пелена по отношению к христиан и по отношению к Ишуа, к Иисусу. И этот союз еврейско-христианский, 600 членов, они устраивали вот такие молитвенные конференции. И там было очень много евреев и очень много неевреев. Вот такая работа велась. Типографии работали. Например, Леон Розенберг, мы еще о нем будем говорить, он уверовал через трактат, его раздавал некий проповедник уличный в Варшаве по фамилии Зельберштейн. О нем совершенно очень мало ну упоминаний. Это, это, это 19 век, начало 20 века. И он раздавал трактаты, там были пророчества выписаны из Танаха и исполнение их в Новом Завете. И он, ли он, прогуливаясь по Варшаве, увидел, как этого человека избили Зельберштейна. И он подошел и спросил, когда Зельберштейн отрахивался, поднимал свои разорванные буклеты. «Как ты все это терпишь? Почему? Ради Зачем чего? Тебе Зачем надо? тебе это надо?» да. И он дал ему трактат и говорит, господин, прочтите, пожалуйста, это дома. И он сказал, это мой народ, я тоже еврей, я э, терплю эти поругания, за Ишуа, за Иисуса Христа. Если бы они знали, что они отталкивают и что они теряют, или он был поражен, как после такого унижения он назвал этих людей своим народом и проявил любовь, или он заинтересовался, начал приходить на встречи и пришел к вере в Господа Иешуа. Многие собрания проводились на идыши, потому что идыш — это был язык восточноевропейских евреев. Например, мы читаем заметку, это уже 20 век, 1928, 29 1930, 1931 год, заметку Льва Авербуха. Это известный основатель Кишиневской еврейской христианской церкви, ряда церквей в Бессарабии еврейско-христианских. Он проводит Рождество с еврейскими детьми и Новый год. Они праздновали. Евреи многие были бедные. Он приглашал э, еврейских детей, их родителей э, пить чай, э, что-то разделить, какую-то пищу самую обыкновенную. И он в конце служения предлагает молиться. Это написано в Благовестнике за январь, февраль или 29 или 30 января. Он им молиться. Да, предложил им молиться. Хотите ли вы помолиться молитвой покаяния, раскаяться в грехах через Иешуа, через Иисуса? И они, многие сказали, да. И он говорит, описывает, это так было трогательно видеть, как евреи, стоящие в зале на идыше, а это, как я сказал, язык восточноевропейских евреев, повторяют молитву покаяния то есть представь масштаб и он описывает что люди стояли на подоконниках а зал был рассчитан на 600 человек леопольд коэн который создал миссию чаузен пипал избранный народ он был раввином который переехал в нью-йорк прогуливался по одному из районов нью-йорка и он увидел на и на, на, на плакатка на котором было написано собрание для евреев он зашел это была обычная церковь там лютеранская или какая на то mm -hmm. время была церковь и он увидел 600 человек, его это очень поразило, 600 человек. Все они пели на песню, которая переводится следующим образом «У креста хочу стоять». И хор пел на И 500 человек в зале, несколько там сот, он описывает, я не помню сколько, 500 или 600, они пели на идыше. Он возмутился, они все мужчины и женщины вместе, это не по синагогальному. Он возмутился, мужчины без ермолок. Хор поет «У креста на идыши. он возмутился, но его это заинтересовало. И он начал разбираться, почему, что это за люди, что 500 человек евреев, кто они такие? И он пришел к вере Вишо. Интересный факт, что не только на Идыше проводились собрания, например, то есть э разные методы как бы использовали. Виктор Буксбазин такой был краковский пастор uh -huh. еврейской общины. До войны он перед самой войной эмигрировал в Лондон и тем самым выжил в Холокосте, потому что вся его семья погибла в Холокосте. Uh -huh. Его родители мессианские евреи все погибли в Холокосте. Он один из первых, который сказал, надо проводить служение на польском. Новое поколение, идыш — это уже не их язык. Они понимают, они говорят, но они не хотят им пользоваться. Они хотят по-польски говорить, они хотят быть такими светскими. И он приобрел большое количество молодых евреев для познания Евангелия. Потому что он писал брошюры, он проповедовал на польском, и он был не один. Был еще Петр Городич, который служил на польском языке. Хотя Буксбазин знал восемь языков в совершенстве. Городич, по-моему, знал пять языков в совершенстве. Люди были они были очень интеллектуальные люди. У них у всех было равинское образование, образование хедера. Не что как бы. Да, они не, просто не хотели. Не грамотные, не книжные, и поэтому из-за из этого приходили к вере, А потому что действительно. Искали и находили. Искали, будущее. у них была жажда, и эта жажда была обусловленной тем, что распространялась Евангелие, она проповедовалась не стеснялись люди проповедовать Евангелие. Проповедовалось и, евреям. Евреям и люди молились, люди много молились. Это два фактора, которые принесут и молились в наше время пробуждение. Молиться, объединиться с христианами, молиться за пробуждение евреев и проповедовать Евангелие евреям. И это принесет пробуждение и сейчас в наше время.